Сегодня мы находимся в жилом комплексе «Раз-два-три». Это современный жилой объект, состоящий из трех корпусов, где квартиры совершенно разных площадей от 30 квадратных метров до 160, что подходит и для пары для одного человека, также для больших семей. Здесь развита инфраструктура, детские площадки, зоны воркаута, прогулочные зоны. Также в пяти минутах находится огромный торговый центр «Моримол», торговый центр Алип и большой гипермаркет «Магнит». На первых этажах этих трех корпусов много коммерческих помещений, салоны красоты, пекарни, кофейни, магазины, в общем, все, что нужно, здесь есть. Сейчас мы находимся а, в квартире, которая 49 квадратных метров, находится на 18 этаже в зеленом корпусе. Эта квартира хорошо планируется в полноценную однокомнатную квартиру с большой кухней-гостиной. То есть у нас получается, а, вот эту вот часть квартиры мы можем сделать отделить под спальню, здесь сделать достаточно э, удобную по размерам гардеробную. Здесь поставить кровать, соответственно, это отделить стеной. И у нас еще остается э, большое место для кухни-гостиной, где по стене либо поедать, либо здесь, кому как можно сложить самую кухню, поставить большой диван. При этом у нас остается э, вторая группа, где мы можем. Расположить одежду и поставить гардероб, ну, естественно, и санузел. Он достаточно миниатюрный, в данном случае, наверное, для удобства здесь больше постоит душевая кабинка, ну, и, соответственно, остальные необходимые вещи для санузла. Квартире поменьше, это 38 квадратных метров. Ее стоимость 10,900 миллионов, что, соответственно, получается 275 тысяч за квадратный метр. Она также идеально планируется в однокомнатную квартиру. То есть здесь мы отделяем спальню, где вполне хорошо встает кровать, две клубы, телевизор, комфорт. И остается достаточно большая зона для кухни и гостиной. С большим панорамным окном. Также у нас есть санузел, где можно поставить либо душевую кабину, либо ванную. Да, она будет небольшая, но она вполне здесь вмещается. И входная зона. Сейчас мы находимся в квартире чуть-чуть поменьше предыдущей. Это 33 квадратных метра. Ну и цена у нее очень приятная – 9 миллионов 500. 000. Квартира идеально планируется под наполненную. То есть здесь мы делаем большую кухню, гостиную с панорамным окном. Обратите внимание, здесь очень приятный вид. Это 22 этаж, желтый корпус, вид на реку и на землю. Здесь мы можем сделать деление и отделить полноценную спальную комнату, также с панорамным окном. Санузел достаточно просторный, а, учитывая вот это вот пространство, у нас здесь отлично встает полноценная большая ванна. Ну, собственно, 33 квадратных метра и достаточно все вместительно.